Эль я все соврал. Я все соврал. У вас обычные глаза. И голос ваш такой же, как у многих. Я врал, что все хотел вернуть назад, сплетая выйдя на две дороги. И ваши безмятежные черты меня ничуть не тушат среди ночи. Да и в объятиях ваших глубины, мне кажется, не больше, чем у прочих. Еще я врал, что шел за вами по пути, что выдержал разлуки еле-еле. Я также врал, что вас когда-нибудь любил. Я врал себе.